Привет, ребятки, с вами я, Азойка Найс, и в этом бы видео я хотела бы э, сказать, что э, у меня теперь будет, не знаю, то ли рубрика, то ли как э, стримы, как, э, то ли как просто серии, а может быть и то, и то, и это... Город. Город, который, в котором мы просто выживаем. Ну и, соответственно, строим город, что, по сути, своей логично. Сути тут особо никакой нет, и просто каждый человек, каждый из нас выживает, живет в домах, в квартирах. Да. В этом городе есть мэр, как э, я. Но также только о том, что на самом-то деле может быть и другие города. Просто людей мало, и пока эти люди только на мой город э, идут. То есть вот люди тут уже живут, некоторые. Ну, хотя как некоторые, я вам больше скажу. На лахте. Все заполнено все квартиры заполнены а, Да здесь а, есть пока магазин и а, город ой, <сёк> дом в котором 5 квартир как вы уже видели а, по табличкам по количеству табличек их штук 5 штук и в этом городе есть мэр вот <сёк> а моя голова Да почему дверь открытая Ладно а, вот только сегодня мы построили портал когда я хотела записать серию но случилось непредвиденное что а, короче, серия это не уложится потому что а, пошли а, нас там кое-какие разборки ну и магазин, соответственно есть с едой пока что только 4 и пока это только единственный магазин а, да, в следующий магазин будет увеличиваться даст тоже поп поп пополняться. Нифига я читак. Не, мне это не надо, потому что иначе я сплюжусь сама себе. Пещера, потому что все мы здесь выживаем именно в режиме выживания. Никто не может быть в креативе. И в данном случае я просто зашла через 4 специально, чтобы показать вам мир. Ну, допустим, я уже не буду скрывать, потому что рано или поздно его уже, по крайней мере, все игроки которые в данном случае есть, нашли Мэрию. Вот, так выглядит Мэрия. Да, не обращай внимания, что она выглядит как какашка. Вообще, это должно было пофикситься, но не факт. мне нравится, коричневая. Вот, да, что так и подписано Мэрия, и стоит башка. И заместитель Мэра. Да, есть заместитель Мэра у нас... И есть еще заместитель Мэра номер два, но... Его пока нет. Логично. Вот, только единственное, что... Этот остров, вот полностью вот этот остров. То есть, вот, не считаю уже окей, но, здесь. Вот здесь вот рези, пойдет резин, там, где вода течет, Просто ломали блоки, чтобы на лодке проехать. А весь этот остров принадлежит чисто мне. Тот. Ладно, ну тот вообще он пойдет как добыча песка. Добыть песок. Вот. И это чисто частная собственность, которая принадлежит мне. почему? Я там сейчас заметила, в какой форме здесь деревья выросли? Ну, так посадил человек. Ладно. На этот остров э заходит только один человек. Э ну, могут заходить все, но не могут ломать, убивать мобов э и ставить блоки. Ломать степи-блоки. На это все написано. А, в общем, как попасть в этот город? А, Во-первых, этот город запуска... а, идет только как мир, чисто. Потому вход сюда есть только тогда, когда захожу в него я. А, соответственно... Я впервые увидела это сверху. Не обращайте внимания. Uh, и чтобы попасть сюда, надо на стриме uh, отправить донат в 30 рублей, если что ты там делаешь. И написать свой uh, uh, написать, что вы хотите в, uh, uh, попасть на, в город. И написать свой ник в Дискорде, так как uh, в Дискорде есть uh, в, на моем сервере дискорда. А, ну да, соответственно, вам нужно быть.. Uh, зайти туда, быть сзадиным туда. А, так как на сервере есть роль горожанин и есть специально а, текстовый чат для того, чтобы а, писать туда в основном новости. Как правило, туда а, идут сейчас самые основные, допустим, как ресурс пак, который если вы заметили, то все мне все у меня остается по-другому. И я не могу продвигать. Короче, в этом ресурспаке э, золото полностью заменено на деньги. И это ресурспак, допустим, обязательно в установке. А, офигеть какое-то большое море. Я вообще себе полю карту полностью. То есть... Ладно. Лучше буду летать по известным себе э, территориям. Что за Бред. А туда вода только затекала. Ладно. я таки вернусь на свои владения, по крайней мере. Ну, я так полагаю, что все таки отдам уже под другие города. А, вот. И здесь, допустим, весь город строится под разрешением мэра. Сначала было все Типа, можно было строить свои дома. Я, соответственно... Мы играли, начали играть в второй район. И тут бомжатский домик, допустим, там и был э, вот около э, жилого дома. Здесь был дом. Ну, девчонки. Мои знакомые, мои подруги. Э, вот. И они, вот, допустим, строили дома вот, совершенно без... нормально. И здесь, допустим, тоже был дом его сожгло, все полностью. но это уже построили вне закона типа э, строили э, вот и э, здесь ну соответственно повторюсь что здесь все следуется законам которые пока что не написано, но будут написаны в ближайшем времени э, на в сервере дискорде на в текстовом канале город город <с> <с> а, вот и ай пролагала и соответственно а что мне еще добавить у меня мне пролагал Майнкрафте вылетел водника Я обожаю свободника собственно что сказать Uh, правила для, соответственно, вступления в город не работают для тех, по я тоже говорила, кто уже здесь играл. А таких людей 6-7. Приблизительные. Uh, и если вы, правда, хотите попасть сюда, то всего лишь 30 рублей. Я немного опрошу вы поможете мне и развитию канала. И я думаю, что на этом все, потому что... Ну а что мне еще сказать? Мне реально больше нечего сказать. То есть... То есть все тут зависит от правил, законов, ну и, естественно, все. Да. И также здесь есть работы. Ну, допустим, как сейчас в магазине можно работать, потом можно будет работать в шахте где-нибудь где построить дебосека, рыболовом и фермерами. Потом еще что-нибудь можно будет придумать. И, ну, так как я уже все сказала, то я с вами буду прощаться. Я еще бы я обсудила свой демонтный первый. Да. И с вами была я, Азойка Найс. И если вам понравилось это видео... Ну да. Если вам понравилось, по крайней мере, начало города, это вот э, мы построили вообще прям за неделю-две, где-то полторы. Неделю-полторы, где-то так. Э, несколькими людьми. То есть, кроме как тех пяти, вот которые там были написаны я, еще плюс... Еще плюс один, еще плюс один. Вот, то есть у нас... Включается 8 человек. И мы все это так вот построили, и вот живем, выживаем. Ну, бывают конф... конфузы, как сегодня, когда я пыталась на серию. Но суть не важна. То есть важно то, что мы все играем, дружно выживаем, живем в нашем городе. А, ну да, еще маленький ситуацию, что здесь иногда выключается сложность. Нам сложно выживать. Броня не моя, сразу бы скажу. Я взимала, короче, с нарушением правил. И, соответственно, если вы не будете выполнять здесь правила, если вы вдруг вступите, вы просто автоматически вы гоняетесь с города. Вот, ну и на этом uh, точно уже все. И с вами была я, Азуэка Найс. Nice. Если ты впервые на канале, то подпишись и поставь лайк, если ты за одобрение uh, идеи вот этого uh, города. И также не забудьте поделиться с этим, uh, этим видео с друзьями, особенно если ты не находишься на сервере Дискорда. А, ну также заходи на сервер Дискорда, потому что это очень-очень-очень-очень-очень важно. И я летом постараюсь проводить стримы каждый день. Но на этом все. Всем пока!